Ну что ж, добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья. Еще раз я поздороваюсь с, э, с нашими, так сказать, участниками Дня открытых дверей и с нашими гостями, которые пришли сегодня в этот прекрасный апрельский вечер с тем, чтобы, так сказать, поинтересоваться программой, которая, возможно, станет вашей судьбой. Для тех, кто про нас ничего не знает. Вы пришли в Российскую Академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации или, как мы себя называем, президентская академия, крупнейшее образовательное учреждение Европы. Нравится кому-то, не нравится, но тем не менее, понимаете, факт остается фактом. Академия создана в результате слияния двух образовательных монстров, сколько уже, 10 лет назад. И это что же? Это была Академия общественных наук при ЦК КПСС и Академия народного хозяйства при Совете Министров Советского Союза, Российской Федерации. Академия рапортует перед, так сказать, высшими чинами нашей страны. Академия ориентирована на завоевание высоких позиций в мировом профессиональном сообществе. Институт бизнеса и делового администрирования – крупнейшая одна из крупнейших структур Академии, президентской Академии. Вот что нас отличает? В этом году Институт бизнеса и делового администрирования, как говорит наш ректор Сергей Павлович Лисоедов, в девичестве мы называли школу международного бизнеса МГИМО, в этом году наш институт отмечает 33 года. Мы старейшая бизнес-школа. В свое время, вот 33 года назад, на старте процесса было три таких структуры. К сегодняшнему дню, на сегодняшний день, вот из тех первых бизнес-школ на тогда еще даже 88 год, еще Советский Союз был, понимаете. Но на постсоветском пространстве, в конце Советского Союза, из трех бизнес-школ осталась одна. Это мы. Появились новые бизнес-школы, но... Мы как стартовали, понимаете, лидерами, так эти лидерские позиции сохраняем по сей день. И убедительным доказательством, так сказать, наших успехов, маркером наших успехов оказывается не только внутрироссийское, но и международное признание. Мы были первыми по многим позициям, мы первыми начали вести программу двойного диплома, мы первые запустили обменные программы, мы... Чего только, вот в чем только вот, вот все то, чем сегодня по нашим стопам, так сказать, хвастаются и вывешивают на свои знамена, так сказать, наши товарищи или конкуренты в сфере бизнес-образования, мы везде были первыми. И признанием, так сказать, этого нас в таком качестве стала полученная нами самая престижная международная аккредитация, аккредитация Ассоциации бизнес, Академических Бизнес-Школ и мы первая и единственная в России и СНГ бизнес-школа, которая имеет такую аккредитацию. И это, еще раз, подтверждение, так сказать, нашего статуса и подтверждение, заслуженное подтверждение, признание, скажем так, нас, наших заслуг мировым образовательным сообществом. Вот почему я начала разговор с того, что мы были первые, мы всегда были в лидерах. Чтобы нашим выпускникам, разных лет. Не было обидно, потому что аккредитацию мы получили в прошлом году, а многие из них выпустили существенно раньше. Понимаете? Аккредитация ⁇ это акт признания того, что мы действительно хороши, что мы действительно находимся на уровне не мировых стандартов, наверное, выше, потому что такую аккредитацию имеет всего лишь 5%. Учебных бизнес, учебных заведений планеты Земля, и всегда мы придерживались, так сказать, будучи новаторами, будучи первыми во по многим позициям, тем не менее, мы верны своим традициям. Наши традиции заключаются в следующем: наша традиция Связаны с тем, что мы даем, с нашей международной ориентацией связаны наши традиции, так сказать, берущие начало еще в нашем девичестве в МГИМО. Такого количества зарубежных партнеров, как у нас, нет ни у кого в России. Институт бизнеса признан самой международной бизнес-школой в России. Институт бизнеса, не академия в целом а институт бизнеса. Мы, конечно, крупнейшая, одна из крупнейших структур Академии, но на фоне мировой революции мы не так уж и велики. Если сравнивать нас, например, с МГУ, или сравнивать нас с Университетом Дружбы Народов, или с тем же ГИМО, где международность, понимаете, вот вывешена, так сказать, на фасаде, в заголовке фигурирует слово международный. Мы, международные, по сути, на нашем сайте можно увидеть, что, Сколько у нас? Около девять, девять, почти 9 десятков зарубежных партнеров, причем качественных, обладателей ну, так называемой аккредитации тройной короны. Три короны это счет вот ТССБ, это аккредитация Европейского фонда развития менеджмента и аккредитация АМПА. А, вот таких вот партнеров с тройной короной у нас около двух десятков. Такого количества обменных программ, как у нас, тоже нет ни у кого. В этом, году, в этом году Институт бизнеса удостоился еще одной чести, еще, еще, так сказать, одно. Так мне пишут выпускники, которые потеряли ссылку, извините, пожалуйста. О, Господи. Наш институт занял 58-ю позицию по рейтингу журнала Financial Times. Там вообще наших нету. Или есть, но где-то там существенно ниже, понимаете? Да. Но все это результаты, так сказать, наших традиций, которые были заложены с <coughs> самого начала, с основания. Значит, во-первых, конечно, еще раз говорю, международная ориентация, которая предполагает и требует э, от нас пристального внимания к лингвистической подготовке наших студентов. И она у нас находится на уровне, на высоком уровне, потому что на высоком уровне, об этом скажут, Наши дела лучше, да, наша лингвистическая подготовка и наша ориентация на, на подготовку людей, способных действовать, и действовать ответственно. Собственно, в этом и есть, заключается специфика бизнес-образования. Проблемы не только осознаются и анализируются, но эти проблемы решаются. В этом году мы опять первыми, опять первыми пошли на совершенно пока еще невероятную для нашего образования вещь. Я об этом не по секрету говорю, я об этом говорю ну, с некоторым трепетом, потому что нам еще этот эксперимент надо, так сказать, прожить. О чем я? О том, что <клышлен> в этом году. Наши выпускники, ну, наши четверокурсники пишут дипломы, будут писать дипломы не на вымученные темы, связанные, например, с анализом каких-то основных путей совершенствования того всего пятого-десятого, а будут решать конкретные проблемы, которые ставят перед ними абсолютно совершенно реальный бизнес. Слава Богу, за 33 года существования института и за 27 лет существования в рамках этого института программы бакалавриата у нас накопились выпускники, и в том числе совершенно замечательные выпускники, которые с удовольствием контактируют со своей альма-матер и ставят, не только приходят на дни открытых дверей, за что им спасибо большое, низкий поклон, потому что все люди заняты, и я понимаю, что не всегда просто бывает найти это свободное время какое-то, понимаете, но контактируют с нами именно вот в части, в части осуществления реального взаимодействия бизнеса и образования. То есть дипломы будут посвящены решению конкретной проблемы. И в комиссии по защите этих дипломов будут сидеть фактически заказчики. Это, ребята, беспрецедентно. Я горжусь тем, что мы отважились на такой серьезный шаг. Но мы это сделали, скажу правду, скажу правду, не все студенты, не все студенты откликнулись, не все студенты отважились участвовать в этом эксперименте. Но добрая треть, но добрая треть вот наших четверокуршников взялись за это с энтузиазмом. И я думаю, что выпускники, которые присутствуют здесь, а также другие выпускники с удовольствием будут иметь их в виду в качестве, так сказать, возможных коллег в работе. Что еще я хочу сказать? Значит, вот по суще... набор предметов, блоков, преподавателей, все это, к счастью, можно прочитать на сайте. Все подробно есть на сайте ФМВД. Да, Ирина Ванна, там напишите, пожалуйста, в чате, написали уже, да, куда можно сходить и посмотреть все подробности о нашей программе. Вот говорить э, детально о том, какие предметы, в какой последовательности, просто нет смысла, потому что... Э, самое главное, конечно, заключается, ну это это важно, конечно, какие предметы изучаются. Могу сказать здесь то, что наша программа, наш бакалавриат, а мы готовим бакалавров по двум направлениям: по направлению менеджмент – это наша программа международный менеджмент и по направлению управления персоналом – программа управления человеческими ресурсами в международном бизнесе. Не только больше всех предметов у нас во всей академии, я думаю, не только в академии, наверное, опять во всей Российской Федерации. Сколько, Ирина предметов у нас? Ну, включая выбор, больше сотни. 180. Больше сотни предметов фигурируют потом в том, что называется транскрипт. Старшее поколение называет это, называло это вкладышем в диплом. Более ста предметов, понимаете? То есть мы даем широкое и глубокое при этом образование, понимая, что на всю жизнь научить невозможно, что важны навыки, навыки, умение учиться, умение работать с информацией и иметь, так сказать, хороший интеллект, хорошие мозги, чтобы выбирать из этой информации нужную. С вашего позволения, уважаемые участники нашего сегодняшнего мероприятия, я предоставлю слово выпускникам по евангельскому принципу, по делам их, узнаете их, пускай выпускники скажут что-то такое о, об учебе э, у нас, а я потом добавлю несколько слов, если это потребуется. Хорошо? Ну и согласно, согласно, согласно живой очереди, пожалуйста, слово Дарье Левицкой. Всем так. добрый вечер. Да, Ирина Владимировна, спасибо большое за прекрасную презентацию нашего института. До сих пор помню. А, собственно, меня зовут Левицкая Дарья. Я закончила ИБДА в далеком 2009 году. И, наверное, во время написания своей выпускной работы я определила, на самом деле, свой профессиональный путь. Потому что я тогда писала выпускную работу на тему оценки персонала. И так сложилась моя карьера, что вот уже более 10 лет я работаю в HR. А я, собственно, начинала в небольшом агентстве по поиску руководителей высшего звена. Потом я перешла в компанию Microsoft, два года работала там рекрутером, и вот уже почти шесть половиной лет работаю в компании Schneider Electric, которая является мировым лидером в области промышленной автоматизации и управления электроэнергией. И на самом деле за эти шесть половиной лет я поменяла достаточно много позиций. Я тоже приходила на позицию рекрутера, отвечала за поиск топов в регионе Европы, Потом я возглавила команду «Рекрутмент» и отвечала за подбор и развитие бренда-работодателя три года. И вот, собственно, последние полгода я являюсь HR-бинус-партнером для самого большого подразделения. Жилья, да? Да, да, уже да. А, для сервисного бизнеса. То есть в моем периметре, в моем скопе более 300 человек. Это сервисные инженеры, продавцы, маркетологи. И я, собственно, отвечаю полностью за все HR-вопросы, которые возникают в этом подразделении. И на самом деле я очень благодарна нашему образованию, потому что на самом деле оно очень сильно мне помогало в карьере. Потому что вот эта широта и кругозор, которые нам давали во время обучения, потому что ты мог изучить абсолютно разные предметы, маркетинг, менеджмент, дизайн, финансы, юриспруденция, и знать в целом и понимать, как работает бизнес. И когда я, собственно, пришла в рекрутмент, я стала очень быстро понимать, кого нужно искать, на какие функции, и за это, наверное, меня очень сильно ценили мои руководители, потому что я, собственно, подбирала самых лучших. И то же самое сейчас, да, как HR бизнес-партнер, я считаю, что там самое главное, да, HR должен очень хорошо понимать и чувствовать бизнес. Как он устроен, как устроены бизнес-процессы, куда мы двигаемся, какая наша стратегия, как правильно читать PNL да, вот это все мы как раз изучали а, во время учебы. Второе, что я хотела бы отметить, это как раз участие в реальных проектах, потому что Опять-таки, я раб и работала очень много со студентами, и всегда есть вот этот небольшой отрыв, да, когда тебе дают теорию, но ты совершенно не представляешь, как это использовать на практике. Я до сих пор помню, как я участвовала в прям реальных проектах, еще учащаясь на втором, на третьем курсе, проходя практики, да, и вот используя те знания и умения, которые нам давали в университете, у него, в институте, как я их могла применять реально уже прямо на работе. И это очень круто, на самом деле. То есть вот этот реальный опыт, он помогает в будущем строить карьеру. И третье, наверное, то, что я хочу отметить, это люди. На самом деле до сих пор мы общаемся нашим курсом, и это там все разошлись абсолютно в разных направлениях. Кто-то работает в финансах, кто-то работает в HR, кто-то работает в маркетинге, но мы до сих пор поддерживаем связь. И это, наверное, самое ценное, что дает образование. Потому что, вот, наверное, люди они помогают тоже строить и успешную карьеру, иметь классных друзей а, и быть успешными. Поэтому, Ирина Владимировна, спасибо большое за эту возможность. А, и я действительно вот прям очень рада, что училась и что, собственно, сейчас у меня такая прекрасная карьера. Спасибо большое, Даша. Спасибо, спасибо, спасибо. А зарплаты свои вы довольны? Я не спрашиваю, что вы получаете. Да. И вот вы вышли да. на этот уровень удовлетворенности через сколько лет после завершения, после окончания института? Где-то через пять лет. Через пять лет, да? Угу. Ну что, спасибо, Дашенька, спасибо, спасибо. Идите, вы скажите, где вы сейчас находитесь, что вы там делаете? Я сейчас нахожусь в Казахстане. У меня первая командировка за, этот, за последний год. Собственно, я приехала знакомиться со своими коллегами. И сегодня у меня уже вот на протяжении четырех дней да, я нахожусь в Казахстане. Мы, собственно, решаем определенные бизнес-задачи здесь. У нас тут много партнеров, которые требуют внимания. И в том числе, собственно, мы сейчас активно набираем людей в Казахстане. Поэтому у нас уже на самом деле глубокая ночь. Но все равно решила не пропускать это мероприятие и поучаствовать в Дне открытых дверей. Спасибо большое, дорогая. Спокойной ночи. Есть Даша, вопросы, господа присутствующие? Потому что мы сейчас отправим девочку спать. Все понятно, спасибо. Вот, ну отлично, хорошо, спасибо. Спасибо, Даша, спасибо. Так, спасибо. спасибо. Я предоставляю слово, вы не поверите, самому древнему, в смысле самому э, выпускнику 98-го года, кажется, Барзыкину Евгению Михайловичу. Да, добрый день, ирина Владимировна. Добрый день, уважаемые будущие студенты и будущие выпускники замечательного вуза. Но да, поскольку я человек древний, да, я не буду здесь послужной список перечислять. Вот я просто хочу сказать, что выпустился я действительно из бакалавриата в 98-м году, из магистратуры в 2000 м и...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 А, менее актуальны сейчас, но как бы я просто о своем опыте рассказываю, да, то есть оно а, не следовало догматики лекции-семинара лекции-семинара, отслушали, пришли, сдали, распрощались, да, постоянно были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 с, с хорошими студентами для трудоустройства. Вот. Нашел отклик. Но не, от, не откликнулся сам. Ну, к сожалению, да. есть очень много работы. Обязательно отпишусь. Спасибо, спасибо. Вот, поэтому вкратце так. Готов ответить на вопросы. Опять же, вот с перспективой некой такой винтажности сказанного. Есть вопросы, чтобы мы Евгений Михайлович отпустили, господа, гости наши. Ну, вы побудьте какое-то время, Жень. Спасибо вам большое. Пожалуйста, ответьте Антону Ефимову. он правда, хороший парень. Все, Хорошо. Понятно. Все, спасибо вам большое. Да, спасибо. спасибо. Большое. Угу. Ну, согласно, согласно записи, следующее слово предоставляется Наталье Ивановой Тверской. Наташа. Да, добрый вечер. Слышно меня? Да, и видно тоже. Да, все, я подключила звук, просто я отключала. А, спасибо большое, владимир за приглашение. Очень-очень приятно поучаствовать в таком событии. А, меня зовут Наталья Иванова, бывшая Тверская. Я заканчивала институт в 2009 году, а, точнее, магистратуру. А, после окончания магистратуры... На таким поворотным моментом в моей карьере это был 2010 год, когда я пришла работать в KPMG. Это большая крупная консалтинговая компания, одна из большой четверки консалтинговых компаний. Там я работала в управленческом консалтинге, в отделении Performance and Technology. Мы занимались управленческим консалтингом. У меня были действительно очень интересные проекты, очень крупные. Одним из самых крупных проектов это была трансформация финансовую функцию МТС, полная трансформация. Мы ездили в командировки по всей стране, мы выясняли, как организованы процессы и делали все, чтобы перевести всю эту разбросанную разнородную функцию в единый центр обслуживания, так называемый, в Нижний Новгород. В течение полутора лет мы выполняли этот проект. Я переезжала на год жить в Нижний Новгород. И это был очень интересный проект, за время которого, мне кажется, я существенно подросла именно в карьерном плане. Далее у меня был небольшой проект в Сбербанке. Он тоже касался трансформации процессов а, платежной системы. И этим я, наверное, определил весь свой дальнейший путь. Я занимаюсь трансформацией процессов, а, оптимизацией процессов и обеспечению этой трансформации с точки зрения IT-систем. Собственно говоря, сейчас я работаю в Сбербанке, начиная с 2012 года. Я занималась различными проектами, но в целом направление всегда было одно. Это унификация процессов, это оптимизация процессов, это организация проектов для, собственно говоря, внедрения вот этих вот новых процессов. Это, как не печально звучит, оптимизация численности и все связанные с этим процессом проектные вещи. В настоящий момент... Ну, Точнее, в настоящий момент я пока не работаю, но планирую через несколько месяцев вернуться туда, в Сбербанк, почему свою любимую работу. Скажите, почему вы не работаете? Я воспитываю маленького кубсика. То есть, несмотря на карьеру, вы все-таки это сделали? Да. Я на какое-то время прервалась, но я через 2-3 месяца, может быть, чуть, чуть больше, планирую вернуться туда, в Сбербанк, в своей любимой карьере и, в общем, совмещать каким-то образом пупсика и сай-карьера. То есть вы причастны к тому, что сейчас со сбером -то происходит? Трансформация Сбербанка в Сбер? Вы экосистема. приложили руку к этому тоже, да? Да, и к этому тоже, да, экосистема. Вот как раз хотела сейчас чуть подробнее коснуться тем, да, да, да. что я занималась перед уходом в секрет, и, соответственно, чем я продолжу заниматься, когда вернусь в Сбербанк. Это были проекты по унификации клиентского продуктового профиля. Ну, со стороны это звучит как проект по массовой персонализации, наверное, ничего никому не говорит, но сейчас поясню суть. Значит, это обеспечение единого клиентского профиля для всех систем и для всех процессов банка. И в том числе экосистема — это тот самый СберАйД, который сейчас интегрируется в госуслуги, который сейчас интегрируется на сайты ФНС, и расширяется по максимуму, это, собственно говоря, тоже наш продукт. Работа действительно очень интересная, работа проектная, работа связана с организационной трансформацией, с изменением процессов, с общением с людьми и, соответственно, некоторым даже обучением, менталитетом этих людей. Действительно, очень-очень-очень разнородная работа. Особенно наверное, в последние три-четыре года, как раз когда идет эволюция Сбербанка, работа очень-очень сильно изменилась. Вам И... хватает вообще тех знаний, которые вы получили? Более чем. Более чем. Я, Даже раз, с убытком, думала... да? Нет, перезабытка никогда не бывает. Конечно, иногда хочется пойти подучиться. Я, разноюсь честно, думала насчет MBA одно время. Но потом меня просто захватило водоворот работы и немножко стало не до того. Я думаю, что я вернусь к этому вопросу через пару лет, наверное. А, собственно говоря, в какой-то момент я много общалась с людьми из Сбербанка. Я много набирала людей к себе в команду и со смежными управлениями я общалась. И я задалась вопросом, чем отличаются люди. Э, да, сразу говорю достаточно много наших выпускников работают в Сбербанке. Я с ними вижусь, общаюсь, взаимодействую, берем такой большой пылесос, поэтому, в принципе, мне есть с чем сравнить. А, в чем же разница, задала я вопрос, между людьми, которые заканчивали наш институт, и людьми, которые заканчивали другие институты? Потому что на самом деле качественное фундаментальное образование можно получить в очень многих местах, действительно. Но при этом, а, я общаюсь с опытными людьми, которые уже там работают не первый год, и общаясь с недавними выпускниками, у которых нет опыта, но есть только полученные базис в институте, я вижу разницу. И я так для себя сформулировала, собственно говоря, почему так сильно люди, которые учились в институте бизнеса, отличаются. Есть какая-то целостность и многогранность мышления у наших выпускников. Нету какой-то зацикленности, очень много хороших профессионалов, но которые не умеют смотреть широко. Безусловно, это приходит с опытом, но даже у людей, которые только-только-только заканчивают институт, все равно есть вот это вот широкое многогранное мышление, что позволяет обеспечить, да, как в нашем образовании обеспечивает э, такую Широкую, широкий угол зрения. И что позволяет. Взгляд, да, да. Стратегический, стратегический взгляд. взгляд. Не зашоренность, да. И, собственно говоря, это позволяет ребятам достаточно быстро выходить на руководящие позиции. Вот стратегическое видение, стратегический взгляд, как раз сейчас сказали, Владимировна. Дальше. Что еще? Сейчас стало очень модное направление развития эмоционального интеллекта. Я достаточно много курсов прошла уже, работая в Сбербанке на, этот, на эту тему. Собственно, как воспринимать себя в карьерной среде, как воспринимать других, как работать с командой. И я понимаю, что очень многие вещи, которые нам давали на обучение в Сбербанке, обучение для зрелых людей, для руководителей, я уже это получила в институте. Многие предметы, многие дисциплины уже давали это. Причем это было ну, больше, чем 10 лет назад. Это, мне кажется, такой был прям прорывной шаг вперед. Широкий кругозор. Что обеспечивает еще? Люди, ребята, которые учились в институте, они умеют работать с проблемами. Это тоже отдельный навык. Трансформировать проблемы в цели, это на самом деле очень сложно. Этому нужно учиться. Ребята умеют, потому что они делали это в институте. Формулируешь из проблемы цель, дальше Мелкие шаги по достижению этой цели, задачи, и все, и все становится гораздо проще. А, еще один момент. Управление собой. Чтобы управлять людьми, нужно сначала управлять собой, своим временем. Сама замечательная дисциплина, она была у нас. Я надеюсь, что сейчас это тоже присутствует, потому что это безумно полезно, это очень многое дает. А, ответственность. Известно, да, не буду сейчас никого удивлять, платят за ответственность. Умение брать на себя ответственность у нас на самом деле возникает с проектной работы. буквально там начинается со второго курса у нас идут серьезные проекты. После второго курса мы идем на практику, что тоже позволяет сформировать ответственность. И люди, когда приходят после института, они уже готовы брать на себя ответственность. Они не имеют большого профессионального опыта но они понимают, что такое нести ответственность, поэтому происходит часто очень быстрый карьерный взлет у ребят. Ну и самое, наверное, очевидное, лежащее на поверхности, но тем не менее очень важное, и то, что мне пригодилось самой, особенно когда я работала в KPMG, это было просто must-have, это сильная языковая составляющая, потому что KPMG это зарубежная компания, у нас очень много было экспатов, официальный язык деловой переписки и проект был английский, и, безусловно, сильная языковая подготовка, а также возможность общаться с иностранными студентами. Ребята приезжали к нам по обмену с Германии, мы с ними очень хорошо общались. Это тоже очень сильно облегчило мне, честно говоря, жизнь. И вот комплекс этих факторов, мне кажется, это такой уникальный состав образования по, по одному составляющему. Это можно найти в других вузах. Мне кажется, вот такой вот целый комплекс того, что я перечислила, ну, наверное, это просто вне конкуренции, это такой монополист наш институт в этом плане. Поэтому я безумно благодарна родителям, безумно благодарна себе, что я в итоге выбрала. Безумно благодарна Ирине Владимировне. Помню наше первое знакомство, когда я только думала, куда поступать, и приходила к вам. Спасибо большое. Это была инвестиция в себя, в карьеру, в будущее. Ну, я... Спасибо, Наташа. Спасибо большое. Спасибо. Пупсика своего целуйте от нас, от всех. Обязательно. Обязательно. Спасибо, вам. Да, спасибо дорогая, спасибо. Спасибо большое, Владимир. Владимировна. Спасибо, Кашенко. Спасибо. Так слово предоставляется Серафиме. Да, еще раз всем добрый вечер, Ирина Владимировна, спасибо огромное, что пригласили. Я скорее присоединюсь ко всем предыдущим спикерам. Это всегда очень волнительно, но при этом гордо за себя представлять родной университет, факультет и в целом а, рассказывать в том числе о своих каких-то успехах. А, и, наверное, отдельный привет ребятам, которые пришли сегодня посмотреть и сейчас принимают свое решение. Наверное, начну с того, что... Когда я выпускница 2016 года, не знаю... Вы скажите, это... какое вы отделение-то закончили? Я закончила HR и краски, вот краски, тот самый факультет управления персоналом. И я сейчас краски расскажу, как мой выбор пал на факультет. Потому что когда я пришла на день открытых э, дверей факультета IBDA, не буду скрывать, мои оригиналы уже, по-моему, лежали в МГИМО. И в целом я точно знала, понимала, куда я пойду учиться. Уже все было поступлено, понятно и вообще никаких вопросов больше не стояло. Но Правда скажу, что МГИМО был какой-то общий факультет какого-то общего менеджмента без какой-либо конкретики, а когда ты выпускник 11 класса, в целом все непонятные слова звучат достаточно э, престижно, поэтому особенно МГИМО, поэтому почему бы не пойти поступить. Но когда я пришла на День открытых дверей и бы да, и тогда Краски очень подробно рассказывали про суперсвежий факультет э, HR, управление человеческими ресурсами, меня это очень привлекло, потому что тогда на… Когда рынке вузов, в целом, очень-очень маленькое количество вузов предоставляло возможность такого глубокого, но при этом не просто широкого направления менеджмента, а узкого и понятного, когда ты идешь и понимаешь, какие конкретные навыки ты будешь получать. И в целом очень быстро я приняла решение, по итогу отдала свои а, документы на ИГДА, стала выпускницей и ничуть не жалею. Если говорить про то, как вообще строился мой карьерный путь, чем я занималась после университета, будучи еще на третьем курсе, появляется необходимость в поиске каких-то а, стажировок для себя, чтобы не только на теории и практических заданиях в университете применять свои навыки, но идти уже непосредственно а, работодателям, да, и делать какие-то действительно важные вещи, видеть результат своей работы не просто в своих научных работах, а непосредственно в компаниях, тогда мой выбор и выбор компании PricewaterhouseCoopers совпал, и, собственно, я пошла в консалтинг, тоже в одну из компаний большой четверки, думаю, что в целом для потенциальных ребят, которые хотят идти на бизнес-образование, они понимают, о чем сейчас идет речь. И тогда это было действительно такое большое, наверное, достижение. В PricewaterhouseCoopers я просторжевалась год. Сначала я была в рекрутменте, потом я была в внутренних коммуникациях. Настало время диплома и как раз таки моя стажировка окончилась. Я думала, что я со спокойной душой ухожу писать диплом и после лета уже, скорее всего, буду искать себе работу. Но не тут-то было. Оказалось, что мой опыт даже после стажировки с 3 по 4 курс уже стал привлекательным для рынка работодателя. И я получила офер в IT-компанию. Я думаю, что многие тоже у вас уже знают эту компанию. Это была компания «Ламода», куда я вышла не как я планировала после написания диплома, а вот в тот самый разгар, когда мы писали диплом. И это, наверное, сразу забегая вперед, то, чему точно учат университеты, конкретно факультеты БДА. То, что все навыки, которые даются, они, во-первых, а суперпрактичны для а, непосредственной работы, потому что, будучи там, с третьего курса, я пошла и выполняла реальные обязанности в реальных крупных компаниях. Ну, а второй момент — это как раз правильная приоритизация, умение работать в режиме многозадачности, а, сталкиваться с кейсами, которые ты можешь реализовать в жизни. Поэтому, опять же, с четвертого года я попала а, в компанию Ламода на позицию рекрутера, где успешно проработала около года. А, и на этом моя так, карьера в сфере IT не прекратилась, а наоборот только продолжилась. После Ламоды я перешла в компанию SkyEng. А это было почти 4 года назад. И, как вы можете видеть по моему фону, я сейчас как раз нахожусь в офисе SkyEng. А, продолжилась моя карьера, то есть я пришла на позицию рекрутера, через полгода я уже была на позиции старшего рекрутера в течение года, я была повышена до тем лида, после позиции лида я заняла позицию Head of Recruitment и Adaptation, то есть я отвечала за всю функцию… Точка, подбора. извини, ради бога, ты только расшифруй слова, может быть, не все понимают. Вот я как раз таки в процессе, я, да. я отвечала за всю функцию подбора персонала и адаптации, и когда я говорю про Sky, возможно, для многих это ассоциация, непосредственно с английским языком преподавателем и так далее, но я руководила функцией подбора именно основной бизнес-команды, которая выстраивает вот этот огромный IT-бизнес -эт и в целом входит в топ самых дорогих, дорогостоящих компаний IT в Рунете, собственно, там, это, наверное, к тому, что зона моей ответственности и влияния действительно очень широкая. И с апреля этого года, последние две недели, я занимаю позицию Head of Talents. По сути, просто мой функционал он расширился. Теперь это не только найм-адаптация, это, по сути, все развитие сотрудников в рамках компании в том числе. То есть так называемый Talent Management – Отвечаю в том числе за то, как растут, развиваются и выстраивают свои карьерные треки сотрудники внутри нашей компании. А Если говорить про то, за что я в первую очередь благодарна непосредственно факультету, то здесь, наверное, три очень важные, такие фундаментальные для меня вещи. Первое — это английский язык. А на ИБДА реально огромное количество времени и внимания уделяется уровню владения языка, и если у студента правильное отношение к английскому языку и в целом к изучению языкам, то вы точно получите не просто базис, на котором вы не сможете потом разговаривать, но помимо базиса еще будет очень хорошая программа бизнес английского, и по сути там на третьем, четвертом факультете вы действительно можете идти в международные компании, проходить интервью на английском языке, получать позиции, где там, даже с самого нижнего грейда у вас будет взаимодействие на иностранном языке, ну и английский язык язык, это как человек из и из Recruitment в целом, это большой а, плюс и к вашему резюме, и в целом по умолчанию плюс к вашей заработной плате. То есть если обычные студенты без языка могут презентовать на одну зарплату, то студенты с хорошим вторым языком и знанием, допустим, третьего, а факультет в том числе дает возможность учить и а, еще один дополнительный язык, по-моему, со второго курса у нас начинался или с третьего, это большой плюс. А второй важный момент, а, я уже это слышу не от первого выпускника, первый спикер в том числе это подтвердил, я считаю себя... Счастливый, потому что, во-первых, я закончила образование по направлению ЧАР, а во-вторых, я продолжила свою деятельность и в целом карьерно расту по этому направлению, потому что а, у факультета действительно получилось привить мне, во-первых, четкое понимание того, чем занимается данная специальность, любовь к этой специальности, потому что преподаватели, которые с нами занимались на семинарах, это практически занятия, это были практики, ну то есть я никогда не забуду, по-моему, Анна Зарянова до сих пор преподает, но это человек, который влюбил меня в профессию, я помню, кто я увидела ее на первом, на втором факультете, и это для меня стало такой role model, то есть я понимаю, что я хочу стремиться и быть вот, таким профессионалом в будущем, как Анна, на тот момент она была HR-директором Сибура, я до сих пор слежу за развитием ее карьеры, она уже давно предприниматель и занимается своими личными проектами, но это очень мотивирующая, вдохновляющая история, когда тебе знания дают люди, которые действительно, вот сейчас они тебе преподают, а вечером или утром идут и решают реальные бизнес-задачи в огромных компаниях в масштабе там, России и мира в целом, и вот ты можешь прийти, задать свой вопрос, получить ответ. С Анной я по итогу писала свой диплом, и в целом считаю, что она вот из тех людей, кто точно повлиял на выбор и моей профессии, на то, как скоро, быстро и стремительно вообще развивается моя карьера». Ну и в целом вся система обучения, она работает как реальная рабочая жизнь, то есть вы решаете большое количество кейсов, которые приближены к реальным ситуациям, с которыми вы можете столкнуться на работе, ну и, конечно же, практикующие преподаватели. Ну и третья очень важная вещь, я тоже уже неоднократно сегодня слышала от выпускников, кажется, что мы точно в этом сходимся, это люди, с которыми вы встречаетесь в университете. Нетворкинг, как я сейчас уже этом прочитала, повзрослевшая, осознанная, построившая ну, действительно карьеру, которой можно уже гордиться, даже там, несмотря на мой а, возраст. Какого Нетворки... Мне сейчас 26. С ума <laughs> А нетворкинг — это огромный залог вашего профессионального успеха и то, как вы можете двигаться карьерно, как вы можете решать там и личные какие-то вопросы, задачи в том числе, а поэтому помимо вот просто очень цельного, стремящегося нетворкинга, потому что ну, я верю в то, что наше окружение, оно определяет нас в целом, как бы задает нам какую-то планку. Конечно же, после университета я осталась с парочкой очень близких друзей, с кем мы до сих пор общаемся, проводим много времени вместе, и если опускать какие-то карьерные вопросы да, в своей жизни то что карьера работа это всегда хорошо как и обучение образования но есть еще просто составляющая очень важная нашей жизни это вот жизнь когда мы просто живем с кем-то общаемся проводим как-то наше время отдыхаем в том числе от учебы от работы и очень важно чтобы люди вот и не в профессиональном сообществе не а вас развивали. И как раз таки люди, которые развивают меня не только по работе, а просто и в моей обычной жизни, это мои друзья из университета. И я считаю это огромным плюсом и преимуществом. Не каждый вуз может этим похвастаться, но а, Ранхикс, и в частности факультеты БДА точно может этим похвастаться, потому что до сих пор, наблюдая за тем, как а, наши выпускники дружат, общаются между собой, не знаю, ходят там на свадьбы к друг другу, либо же радуются рождению детям друг друга, это вот то, что точно с нами присутствует. Вот, спасибо. Наверное, на этом мой спич заканчивается. спасибо, дорогая. Ну, правильно, что делает хорошая бизнес-школа? Хорошие преподаватели, хорошие студенты. Вот и все, больше ничего не надо. Это как скульптура. И главное, отрубить все лишнее, вот и получится классическое произведение искусства. Спасибо, Терафина, спасибо большое. Вообще здорово, я впечатлена на самом деле. Я хочу сказать, что э, достаточно рандомный, так сказать, у нас э, э, список выступающих наших выпускников, то есть не, не специально подобранные. Это вот как вот как карта легла, понимаете, не то, что мы. Хотя есть чем хвалиться. На самом деле мне очень здорово вообще. Всех вас при, очень приятно слушать. Спасибо, дорогая. Спасибо. Вот у нас подключилась к нам из далеких заграниц. Юлия Сахарнова. Юля, выходи на открывай экран, выходи на экран. Если ты с нами. Я Слышно. с вами. <свят> Давайте, вам пять минут, пожалуйста. Да, я всех приветствую. Я благодарю Ирину за то, что меня пригласили. Я сейчас ä, работаю <свят> мамой в том числе, поэтому... Ä, я уже даже не помню, Ирина Владимировна, в каком году я выпустилась. Я, тоже. <свят> я конечно, молодая и красивая, <свят> но, по-моему, лет 10 точно... И дело в том, что я выпустилась и уехала во Францию на программу мастера по маркетингу. И потом я закончила мастер по финансам. И я осталась работать во Франции. Я могу сказать, что, во-первых, по обучению. Да, есть такая структура обучения, когда к нам подходят очень индивидуально. Как бы это не казалось странным, потому что нас много, для меня, да, это действительно такая большая семья, очень из многих выпускников, с которыми мы учились вместе, мы сейчас общаемся, и действительно, как сказал предыдущий спикер, ходим друг к другу на свадьбы, ходили, у нас уже свадебный период закончился, и у меня вот сейчас второй пошел, потому что я с первым развелась, вторая свадьба будет. И знания, которые нам дают, это еще и эмоциональные знания. Эмоциональные знания это намного дороже учебников и книжек, потому что бизнес это все прекрасно, господа, но в любом бизнесе, в вашем личном, или когда вы работаете на большие корпорации, эмоциональная. Здоровье очень важно. И э, я помню, как мы первый раз встретились с Ириной Владимировной, я помню, что у меня были совершенно другие планы на образование, и как с каким пониманием э, вы тогда ко мне отнеслись, и я никогда не забуду тех слов, когда вы мне сказали, что э, бизнес-образование это э, то, что расширяет наш кругозор. И дальше, выходя из бизнес-образования, я смогла делать именно то, что мне хотелось, и что мне казалось изначально невозможным. Желанием того, чтобы я поступила в ВДА, это было желание моего папы. И в тот момент, когда мне было 18-19 лет, я это желание исполнила, скажем так, не от чистого сердца. Мне хотелось заниматься совершенно другими вещами. Я помню, когда мы поговорили с Ариной Владимировной, то у меня открылась совершенно другая э, перспектива в голове развития профессионального моего. Дальше, после окончания, опять же, я быстро, тайм-менеджмент, после окончания я уехала в Париж. Я работала очень много лет, 8 лет в компании Прада. Я начала работать продавцом, потому что в Праде нас обучают именно с... Basic Level, и э, дальше развивалась, занималась открытием э, бутиков Прада, дальше работала в компании Dolce Gabbana, а дальше я работала с госпожой Сану Евгенией Георгиевной, которая также э, окончила да, э, в косметической э, компании De во Франции, я ее развивала в России. И могу сказать, что именно э, этот опыт э, действительно позволил мне оценить э, Уровень образования, который я получила внимание, именно в России, он совершенно не сравним с уровнем образования в Европе. Это две разные вещи, но уровень образования в России и именно в ИБДА, это уровень просто выше. И теперь очень важно понять всем, кто сейчас стремится поступить в ИБДА, Одну вещь, если вы направлены на бизнес образование и дальше развитие карьеры в больших корпорациях, если вы хотите открыть собственный бизнес, неважно, что это, кофейня, косметический бизнес, проходя через образование ВДА, вот, у вас откроется огромное количество дверей, неважно, какой у вас профиль технарь вы гуманитарий, это образование откроет вам огромное количество дверей, опять же, повторюсь, и точно даст вам огромное количество контактов и, опять же, человеческого, эмоционального положительного опыта. И это очень важно для нас, потому что сейчас мы, конечно, в такой rude society живем, и по поводу английского языка, кстати говоря, я Могу также подписаться под то, что школа английского языка, которую я получила в ЭБДА, это просто, опять же, высший уровень. Я сейчас работаю на трех языках, на русском, английском, французском. И не работаю, но говорю дома на греческом. У меня муж грек, греческий мой язык. Он очень сейчас на низшем уровне. Но я могу сказать, что английский, который я получила в ЭБДА, я всегда получала только большие комплименты. А, поэтому... От или от коллег. От коллег, очень часто. От преподавателей тоже, но преподаватели во Франции, если кто-то есть. Ездил... Нет, нет, я имею в виду преподавателей, да. А, преподаватели да Преподаватели да Вот вам да Преподаватели да Я попала на тех преподавателей, которые очень. Не делали комплименты. Не делали комплименты, скажем так. Но когда я приехала учиться во Францию, я увидела и почувствовала свой уровень, и это придало мне намного огромный просто уровень уверенности, потому что я приехала учиться во Францию на International Business Unit, все говорят на английском, очень много французов, которые говорят на английском, если кто-то когда-то поедет учиться во Францию, вы поймете, почему я так улыбаюсь, потому что французов, которые говорят на английском, понять сложно, но можно. И вот как раз, когда я приехала учиться во Францию, я получила огромное количество комплиментов. И также все, что было связано с письменными заданиями, было просто на A+ угу. Поэтому вот Тяжело в учении, легко в бою, не нами сказано. Точно, да. Поэтому только положительное впечатление и от всей души совет. Спасибо большое, Юль, спасибо, спасибо. Счастья вам, успехов в дальнейших. Вы теперь okay. можете расслабиться и спокойно нас послушать, если интернет у вас там несмертельно. Хорошо, есть, спасибо. Да. спасибо. Спасибо. Вот просится выступить Павел заеду. Да, коллеги, добрый вечер, слышно меня? Видно тоже, да.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 хранением данных там ну из каких-то ярких наших success stories наших это, я говорю про свою команду про компанию а, которые с владельцем я являюсь основной наш продукт это ну такой яркий например это вот самый крупный облачный провайдер это клауд мтс в россии вот This Cloud мтс это наше решение white label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 Спасибо большое, да, спасибо. Спасибо. Так, Лариса. Лариса Рискова. Да, да. Здравствуйте. Ну, я Тут невозможно не повторяться, на самом деле, потому что, конечно, все отмечают самое главное и самое хорошее. Но я постараюсь чуть-чуть с другого угла на это посмотреть. Наверное, для меня самой процесс поступления, он достаточно свежий, потому что я буквально вот недавно выпустилась. И когда произносилась бизнес-школа, для меня это было, но я не хочу быть бизнесменом, я не хочу строить свой бизнес, я хочу работать, я хочу работать в команде, совершенно в другой. Но на самом деле это намного более широкое понятие. То есть образование в бизнес-школе дает возможность как раз делать все, что ты хочешь, сменить работу в любой момент, сменить что-то. Я поступила на направление международный менеджмент, можно сказать, не так сразу, как этого хотелось бы, но я присоединился чуть попозже. И на самом деле, насколько по-другому я посмотрела на все, насколько по-другому я посмотрела на какие-то вещи. С учетом даже того, что э, институт учит нас, как строить правильный бизнес, как смотреть на социальную ответственность, как делать что-то, что делает хорошо другим людям. И это как было заметно. Конечно, это не теория, которая, да, тебе нужно сдать экзамен, ты выучил какие-то понятия из учебника. Совершенно нет. Это, правда, люди, которые приходили, которые приходили и рассказывали о том, что они делают, рассказывали самые лучшие моменты того, что они любят в том, что они делают. И они могли, правда, зарядить тебя на то, чтобы ты сам нашел то, что ты хочешь сделать сейчас. Ты можешь через несколько лет захотеть сделать совершенно другое, и это мой случай. В то время, как я училась в институте на третьем курсе, да, ты понимаешь, что тебе нужен не только, не только эта база, не только все эти знания, но тебе нужно получить свой опыт, попробовать, как это работает, узнать погрузиться в это все и свои знания применить, потому что к третьему курсу их становится на самом деле так много, что ты уже хочешь сам делать, сам менять, сам что-то возводить. И мне нравился один предмет, буквально я подошла к преподавателю, который, конечно, практик, и сказала, дайте мне попробовать, дайте мне ваш проект, дайте мне поработать в этом бизнесе. И на самом деле прелесть института в том, что даже преподаватель… Да, он дал, и он дал очень многое, и это буквально мой первый, <смех> я никогда не забуду этот опыт работы, поучаствовать в разных проектах, поработать в финансах, создать свою собственную компанию вместе с профессионалом, который уже это делает, применить свой талант, дать свое видение как ученика. И вообще я считаю, что институт — это свобода, это свобода во многих пониманиях. Когда ты слышишь, да, есть программа двойного диплома, ты... Думаешь, ну хорошо, можно просто поехать в Европу, поступить и учиться. Нет, на самом деле плюс того, что ты получаешь и русское образование, которое, оно особенное. Ты должен понимать, что Россия — это особенная страна, и она местное образование с особенными моментами. Но когда ты едешь по обмену, ты открываешь мир по-другому, ты смотришь на другую культуру, ты обмениваешься опытом с другими людьми. И не только ты едешь, но и другие студенты приезжают, и твой нетворкинг это не ограничивается страной. Он распространяется по всему миру, и это на самом деле очень огромный и важный ресурс. Ну и, собственно, сейчас я, опять же, благодаря институту, ехала во Францию, отучилась здесь, и был прекрасный опыт работы в компании L'Oréal. Я работала среди профессионалов, которые уже в компании 20 лет, и... Они отмечали как прекрасное знание английского, именно бизнес английского. Я как бы была в школе, которая тоже занималась углубленным изучением английского языка, и я думала после 11 класса, это да я спокойно со всеми поговорю. Нет, вот то, что было до ИБДА и после ИБДА, это просто небо и земля, это несравнимо. Это именно бизнес образование это любые процессы, которые ты можешь именно описывать английским языком, общаться с профессионалами, выражать мнение, и это что-то, мне кажется, где что нельзя получить в других местах. На самом деле, э, сменив финансы на маркетинг, я понимаю, что мне не нужно дополнительное образование. И когда я предоставила такой комплекс различных предметов на том уровне, что ты можешь вступить в индустрию, и да, что-то остальное, конечно, придет на практике, но оно так и приходит. Это настолько широкий э, поток информации из всего и какие-то... И когда учат не только смотреть глубоко и серьезно на какие-то проблемы, но на самом деле иногда искать очень простые решения. Что для меня иногда важно, что критическое — это не создать что-то такое сложное, это возводить, это иногда просто взять простое решение и его применить. Но ну, и то, что говорится про нетворкинг, да, безусловно, важно, что все продолжают общаться, но еще было важно во время обучения, потому что я смотрела на людей, которые были очень амбициозные, все вокруг тебя горели чем-то, и ты постоянно заряжаешься этим. Это не то, что ты поступил на первый курс, В первый курс отучились, и потом разбежались, никто не ходит. Нет, это постоянно... Та же конкуренция какая-то, то же желание найти свое и также заряжаться, оно постоянно поддерживается. Это никогда не угасает. И тебе хочется, почему некоторые там взяли решаться уже какие-то проблемы реальных бизнесов, потому что тебе хочется предложить что-то лучше, тебе хочется сделать что-то лучше, тебе хочется быть среди лучших. Вот для меня это вот... Уф, здорово. Спасибо, Лариса. Я до сих пор говорю, до сих пор говорю. Ну, и да, я хотела сказать, что на самом деле просто в сравнении с европейским образованием я, получается, уезжал по обмену на бакалавриате, уезжал по обмену на одну неделю на магистратуре, уехал на двойной диплом на магистратуре, все. Вот. И бы да, и да, то, чему учат в России, не учат в других странах. Это настолько полный комплекс, да, очень интенсивный. Не скажу, что легко, нет, это реально тяжело. Отучиться на полную на сто процентов, но оно дает все, все, что нужно, чтобы стать профессионалом. Спасибо, Ларис. Спасибо. И вам тоже успехов. Познакомились, Сыра? Встретились, нет? Ну, в процессе, в процессе. В процессе. Ну, дай Бог, чтобы все хорошо получилось. Спасибо, дорогая. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Максим, я тебя оставляла на это самое, на закуску. Спасибо. Спасибо. Я хорошо иду на закуску. Максим Чапарук, представьтесь, откуда вы, скажите, главное? Да, я сейчас в Сингапуре.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 Uh, и там из ключевых сделок, в которые я принимал участие, мы были одним из первых инвестициональных инвесторов компаний uh, онлайн-кинотеатра «Иве», возможно, знакомым вам, компании «Профи.ру», Биглион, uh, недавно купленная компания Frontier Car Group за 400 миллионов долларов, мы там недавно ее продали, и целый ряд других интересных компаний по всему миру. Всего я сделал, наверное, уже 50 uh, сделок uh, в 25 странах мира.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 Спасибо большое. По не скучаешь? Скучаю. Скоро буду. Обязательно заеду. Пойдешь? Хорошо. Обязательно. Да. А как Сережу привет передавай. Парасу. Передам. Передам. Он в Нижнем работает. Тоже зовите. Он ровно много чего расскажет. Интересно. Ну, в следующий раз будет это самое. Эстафета поколений. Спасибо огромное, Максим. Спокойной ночи Спасибо тебе, тоже, дорогой. Спасибо счастливо. большое. Счастливо. Спасибо. Спасибо. Успехов. Успехов. Так. Денис Родин, вы уже подключились к нам или как? Денис. Вот и непонятно. Значит, если он не выходит на связь, вот какие-то были сложности с подключением. Ну, что я могу сказать тогда в завершение, так сказать, выступления выпускников? Я бы так о программе не рассказала, как рассказали ребята. Да. Ну и, наверное, смысла нет было бы мне об этом говорить, потому что половина того, о чем они говорят, я, конечно, не знаю и знать не могу, потому что не знаю, не получают действительно от продвинутых, так сказать, специалистов и теоретиков и практиков этого вопроса. Знания, конечно, меняются, устаревают, но в чем также особенность, наверное, ключевая особенность бизнес-образования заключается, конечно, в формировании определенного стиля мышления определенного стиля, если хотите, даже жизни, понимаете. Важно что? Важно обеспечить вот некую, так сказать, некий индивидуальный стержень, обогащенный ключевыми навыками. Первое – это деваться некуда, критическое мышление, то есть интеллект, способность, способность видеть сущность вещей, способность видеть явление в перспективе. Это, конечно, коммуникативные навыки, потому что бизнес, да не только бизнес, все и всегда это люди, и находить общий язык с людьми, и договариваться с людьми, и понимать людей, и себя понимать. Без этого никакого бизнеса не будет. Это, конечно, творчество. Я очень рада, что мы, оказывается, даем простор для индивидуального развития и для творческого, так сказать, поиска себя. И, кстати, убеждаюсь в том, что не, не первый очень часто, скажем так, возникает такая ситуация, когда человек зарабатывает себе определенный, так сказать, базовый капитал, который позволяет ему заниматься вещами, о которых он мечтал с детства. Кто-то начинает снимать фильмы, кто-то рисует картины, кто-то, а бизнес работает, кто-то да, подключается на момент истины, да, все нормально, нормально, ну и хорошо, а дальше занимается вещами для души. какими-то. Да. Вот и способность, конечно, командного взаимодействия. Вот четыре основных позиции. Критическое мышление, коммуникативные навыки, креативность и командное взаимодействие. Четыре вещи, которые позволяют выдержать любые испытания, выжить, так сказать, в любой критической ситуации, найти себя в самой неожиданной обстановке. Среди, моих, среди наших выпускников нет безработных, в общем. Люди находят себя всегда и везде, инструменты для этого им даны. И еще я хотела бы сказать вот какую вещь. Мне очень приятно было слышать наших вот ребят, мне очень приятно, я на самом деле вот тут сижу одна перед экраном из дома онлайн и страдаю, потому что мне бы хотелось всех обнять, мне бы хотелось видеть на самом деле зал, лица наших участников, мне бы хотелось обмениваться еще так сказать, эмоциями не через экран, а напрямую. Наверное, наш секрет нашего успеха занимается в том, что мы честные и добросовестные ребята. Я имею в виду э, руководство института, я имею в виду команду преподавателей, административный штат и так далее. И посмотрите, э, мы, вот говорят так, если что-то не умеешь делать сам, начинай учить других. Это не про нас. Это не про вас. Смотрите, мы в бизнесе 33 года. Мы в бизнесе занимаем лидирующие позиции. И вот эту вот пальму, так сказать, пальмовую ветвь чемпионов мы трансформируем, вероятно, в ту атмосферу, в которой учатся наши дети. Наши дети, ну да, наши дети, наши студенты. И они выходят с этим ощущением, так сказать, лидеров, чемпионов, первопроходцев, и они ничего не боятся. Вот это прям мне даже самой бывает порой страшно, как же они ничего не боятся. Они ничего не боятся и у них получается. И дай бог им, так сказать, больших успехов на этом пути. Спасибо большое, мои дорогие выпускники. А теперь я бы очень кратко хотела бы предоставить слово действующим ныне студентам, ныне действующим студентам, которые в нескольких словах расскажут о том, что происходит в институте сейчас. На самом деле, не, не, даже не столько о том, что происходит в институте сейчас, а о каких-то аспектах студенческой жизни, ну и вообще жизни в, в период обучения, которые, вероятно, заинтересуют наших абитуриентов. Но прежде всего, главному вожаку сегодняшнего студенчества, председателю студенческого совета Артему Матвееву, который в нескольких словах обрисует особенности внеучебной деятельности сегодняшних студентов. Артем Вячеславович, пожалуйста, вам слово. Уважаю его, видите, как на вы обращаюсь. Артем. А, да. Спасибо большое, Ирина Владимировна. Да, Меня представили, меня зовут Артем Матвеев, я являюсь председателем студенческого совета ИБДА, учусь на четвертом курсе направления международный менеджмент. И что касается внеучебной деятельности в стенах Ранхикс и конкретно в стенах ИБДА, а, внеучебная, деятельность, внеучебная деятельность – по своей сути, это деятельность студентов, когда студенты организовывают проекты, мероприятия, различные ивенты и занимаются разными направлениями по своей сути. Внеучебная деятельность в нашей Академии является лучшей в России. Это подтверждено тем, что Студенческий совет Академии является лучшим студенческим советом во всей России, а именно в рамках этой всей внеучебной деятельности в стенах Академии, студенческий совет да, и, соответственно, деятельность студентов, да, многими признается как лучшее, как самое насыщенное, самое интересное. Почему? Потому что мы занимаемся, мне кажется, абсолютно всем, где только могут найти себя студенты и где студенты могут себя реализовать, то есть, если вы поступаете, вот, например, на моем примере, у меня был выбор между управленческим образованием ИБДА, а также журналистикой, я в итоге поступил на ИБДА, вы бы да, вы бы да. да, вот, все не могу, вот, Пусть это будет вот единственным моим минусом, что я Пусть постоянно в это... ВБД, да. а получается, когда я поступал в ВБД, я думал о своей там, журналистской карьере, и мы реализовали наши СМИ подписывайтесь на СМИ да, в инстаграме и ВКонтакте, и тем самым я реализовал себя как МИДщик, писал, был главным редактором, писал статьи, набивал руку, и теперь любой печатный письменный текст который нужно создать креативить что-то еще у меня сто процентов получится это благодаря вне учебной деятельности кроме того это реклама маржи... да это реклама обращайтесь если кому-то надо артем матвеев плюс 70 хорошо если что касается каких-то больших мероприятий мы организовываем Различные форматы мероприятия, это может быть выступление на сцене в формате танцев, песен, это может быть какой-то закрытый а, бал, где а, студенты вместе а, с преподавателями а, собираются и, например, в формате новогоднего таинства, новогоднего вечера нашего ИПДА а, взаимодействуют с собой, а, но, наверное, самым главным именно направлением нашей деятельности является проектная деятельность, является обучение, а в чем прекрасность, на самом деле, в деятельности в том, что благодаря ней вы можете использовать те знания, которые вы получаете именно а, в, в процессе обучения, в процессе обычной учебной деятельности. Вы можете их использовать на практике. И а, самая прелесть в том, что это своего рода является демо-версией какой-то взрослой жизни, где а, у вас а, есть ответственность только перед собой и ребятами, с кем вы работаете. У вас нету денежной ответственности за это, потому что по своей сути это волонтерская деятельность. У вас нету а, каких-то а, именно... Большого прессинга вы можете создавать то, что вам нравится, и работать там, где нравится, потому что начиная от карьерного научного направления, заканчивая организацией каких-то спортивных мероприятий, того же SMM менеджмента или... Oh, или элементарного обучения бизнес-методологиям и смежными с ними, вы можете всему обучиться, и вы можете дорасти до такого уровня, что вы можете уже в стенах академии сами этому обучать, и люди, которые участвуют в учебной деятельности, например, рабочий пример, человек был редактором в стенах нашего СМИ, и впоследствии он стал, эта девочка стала SMM-менеджером в Яндексе, и это лишь один из примеров. И в а, учебной деятельности я конкретно могу говорить, мне кажется, часами. А если вам будет интересно, я оставлю свои контакты в этом чате и подробнее об этом скажу. Но в целом, это, мне кажется, базовые вещи, которые мне нужно было осветить. Спасибо, Артем. Лиза, Лизонька, давайте вы теперь про сложности и про специфику международного бизнеса. Да, всем привет, меня зовут Петрова Елизавета, я учусь на втором курсе по направлению международный бизнес, и, собственно, каково это учиться на международном бизнесе, могу сказать, что это очень круто, и как я могу, в принципе, охарактеризовать это обучение… Это как такой крупный фундамент для дальнейшего развития в твоей профессиональной сфере. То есть само направление международный менеджмент, оно, на мой взгляд, достаточно обширно и включает в себя много дисциплин в различных направлениях. И потом в дальнейшем я смогу уже выбрать, чем я точно хочу заниматься и иметь уже очень широкий кругозор. То есть мы изучаем как математические дисциплины так и дисциплины менеджмента, так какие-то этические, философские, социологию, э, в других сферах, например, мировую политику, управление персоналом. Все это преподается, конечно же, на доступном нам уровне. Э, все лекции, семинары, они все очень интерактивные. Мы все время делаем какие-то проекты, работаем в командах, используем какие-то прикладные навыки. Все преподаватели открыты, используют... Э, даже геймификацию в процессе образования, что, конечно, ускоряет получение всех этих навыков и делает процесс обучения ну, настолько интересным, что вот после каждого учебного дня у меня мозг настолько, можно сказать, расширяется в хорошем смысле и хочется двигаться дальше и дальше. Конечно и же… возмущенный, да, Лиза? Кипит да. ваш праздник Да, но это, конечно же, все в хорошем смысле, то есть есть энергия делать что-то дальше и развиваться не только в стенах Академии, но и выходить дальше. Наверное, самый основополагающий предмет, конечно же, это английский язык и вообще языки, потому что они преподаются действительно на хорошем, сильном уровне, то есть это маленькие группы по языкам, которые позволяют, ну, позволяют преподавателю найти индивидуальный подход каждому, студенту, и этому предмету стоит уделять, наверное, больше всего внимания, потому что по нему больше всего задают, больше всего академических часов в неделю, но английский язык — это вот прям, грубо говоря, обо всем, потому что у нас есть дисциплина как General English, который больше про правила, грамматику, лексику, есть также дисциплина такая как Business English, где уже больше лексика бизнеса и уже больше что-то прикладное. И все, вот английский, наверное, это как фундамент, потому что на английском вы все равно обсуждаете, на английском языке, естественно, много тем, которые затрагивают и другие предметы, которые вы изучаете. Вот, и, ну, наверное, хочется еще сказать, опять же, про интерактивность вообще всего обучения, то есть это не какие-то там скучные лекции, семинары, когда вы просто сидите и записываете, а это реально... Каждый раз какой-то новый экспириенс, это каждый раз очень интересно. И вот с нетерпением каждый новый семестр ждешь, что же будет дальше, какие дисциплины нас ждут. Пока что, конечно, я только на втором курсе и не могу говорить за третий, четвертый курс, но то, что было на первых двух курсах, вызывает, наверное, мой какой-то искренний восторг, вот, которым хочется делиться. Спасибо, Лиза. Но кто-то все равно прогуливает. Ну, это их выбор. Я бы не прогуливала. Ты... Ты не прогуливаешь. Спасибо, Лиза, спасибо. Пожалуйста, Саш, про УП и про то, как можно, можно ли совмещать работу с учебой. Да, да всем добрый вечер. Меня зовут Садомцева Александра. Я студентка четвертого курса управления персоналом, еще по совместительству глава карьерного направления нашего студенческого совета. А скажу честно, что я люблю наш институт прям всей своей душой. И, и даже на четвертом курсе продолжаю активную учебную деятельность. Когда я поступала, вообще не знала, что меня ждет, потому что многие люди до сих пор думают, что управление персоналом – это просто про кадровое дело производства, но нет, HR – это сердце любой организации, и если смотреть намного шире, это мотивация персонала, развитие корпоративной культуры, обучение персонала, бренд компании. То есть управление персоналом включает, правда, в себя очень-очень много, и у нас очень много узконаправленных предметов, и такие как практика, рекрутмента, трудовое право, организационное поведение. Ну, и также очень много предметов, связанных с менеджментом, например. Поэтому хочу сказать, что на самом деле, бы да, да, уже вот сейчас понимаю на четвертом курсе, мне очень много. И... Формат наших пар, он даже до четвертого курса продолжает оставаться таким интерактивным, креативным, мы можем играть бизнес-игры, рисовать, представлять свои проекты, поэтому я очень рада, что я оказалась здесь и расскажу как раз таки, как... Про мой опыт совмещения с работой. И начала работать, наверное, да, с первого, с конца первого курса. Сначала работала в Skyeng, а затем а, сейчас уже я проходила много разных стажировок в кадровом агентстве Ankor. И на данный момент а, а, стажируюсь в компании PepsiCo, где я и планирую остаться дальше. В этой компании я также пишу диплом. А, поэтому хочу сказать, что совмещать учебу и работу – это вполне возможно, и еще возможно заниматься внеучебной деятельности. Главное, чтобы было большое желание и, наверное, все-таки любовь к этому делу. Вот. Спасибо, Саш. Спасибо. Спасибо. Анатолий. Где вы? Я здесь. А где вы вообще здесь? Представляете, я в Швейцарии сейчас нахожусь. Ага. Вот. Меня зовут Анатолий. Толя, Толик, студент второго курса управления персоналом. Я хочу поделиться с нашими гостями и администрацией, которая меня, надеюсь, не забыла еще, а, да, своим опытом а, участия в обменной программе. И речь пойдет об обменных программах, расскажу в целом о них и о своем опыте. Сейчас я, как я уже сказал, нахожусь в Швейцарии, город Олтон. Это даже может быть деревня, потому что здесь около 20 тысяч человек, населения и... Здесь я уже нахожусь два месяца. С уверенностью могу сказать, что ВБДА не просто функционирует, а бурно и успешно развиваются платформы и методы кросс-культурного обмена знаниями, опытом между студентами всей планеты, даже так можно сказать. Самой крупной формой является обменная программа. Италия, Франция, Швейцария, Пакистан, Индия, Босния, Герцеговина, Германия, Австрия. Все эти фразы... Нет. Англия. Англия, да, Англия. В этом году ее, к сожалению, не было, поэтому вот я не вспомнил. Но Англия тоже есть. Все эти страны участвуют в, в партнерском соглашении об обменных программах. То есть существует огромное количество вузов, которые кому-то известны, кому-то нет. Могу знаете такое аллегорию привести в сравнение. Все вузы-партнеры с Институтом бизнеса делового администрирования делятся на два типа. Это мировые известные престижные заведения, которые знают по всем мире. Там Адхеком, эм, Леон. И тоже престижные, это вторая, второй вид, тоже престижные образовательные учреждения, которые предоставляют также высокий уровень качества образования, но о них мало кто знает. То есть, в любом случае вы не прогадаете, если пойдете на обменную программу. В любом случае, вы попадете в престижное учебное заведение и получите качественное образование и опыт. Но это как швейцарские часы. Есть роликсы, о которых знают все, а есть CMG или у о которых никто не знает, но это тоже хорошие часы. Как стать участником обменной программы? Это следующий этап моего монолога. Во-первых, вообще понять, а зачем вам это надо? Вот представьте, уважаемые абитуриенты, вы студент Какого? Да, я вообще подумал. Короче, давайте второй курс. Вы думаете, ехать на обменную программу или нет? Услышали там объявление от администрации, думаете, ой, как здорово, Англия, там есть Big Ben. Но стоит сразу подумать. Это 4-6 месяцев в тысячах километрах от дома. А в Москве, ну, потому что да, в Москве находится, там клубы, знакомые, тусовки, общаги, работа, вся жизнь кипит, все находится там. А зачем это все менять на какие-то непонятные, эфемерные условия высокой неопределенности и страдать... Почти каждый день, например, от таких ситуаций, когда не знаешь, пустят тебя на границе или нет. Когда вы приходите в посольство, а там написано, до сих пор помню, «Швейцария прекратила выдачу виз странам третьего мира». Вы стоите у этого посольства, поете «Марсельезу», уже прыгаете, <laughs> несмотря на то, что это французский гимн. Но все равно вас пустая, пускают, это как-то идет в копилку интересных воспоминаний. Если на этом этапе вы определились, вы поняли, зачем вам это все, то дальше все пойдет как по маслу. Всего лишь нужно определиться с ВУЗом, подать заявку, пройти отбор, получить визу, там, разобраться с билетами, страховкой, видом на жительство, если такая штука вообще есть, грантом. Кстати, например, в Швейцарию и вроде в Австрию Erasmus, компания, которая участвует, в посреднике, если я не ошибаюсь, в организации обменных программ, предоставляет грант. В моем случае это 2200 франков. Это огромная неоценимая поддержка, потому что в Швейцарии все очень дорого. То есть здесь еще идет и помощь материальная. А следующий пункт – это плюсы а, обменных программ. Первое – это, как я выделил, это мой список, бесценный опыт. Бесценный предполагает, что нельзя купить за деньги. То есть, когда говорят бесценный опыт, предка объясняет, что это. Я постараюсь как бы объяснить. Вы попадаете в другую страну. Не как турист, не как путешественник. Вы попадаете туда как человек, преобразующий себя в какую-то другую личность. Вы самоидентифицируетесь. Сначала вы ничего не знаете о стране, можно прочитать миллиард там этих водителей, посмотреть видосы на ютубе, послушать песню Deep People Smoke on the Water и не понять, при чем здесь мантрео и дым над водой. Но когда вы ощущаете это все сами, когда вы понимаете, весь этот, принимаете в себя культурный код, когда вы понимаете ценности, когда вы начинаете разбираться в том, в налоговой системе Швейцарии, когда вы знаете, как отправлять письма, заполнять квитанции, это бесценный опыт. Нельзя купить знания города Цюрих. Без карты, например, вот ориентироваться по городу, это нужно там побывать, нужно насладиться городом, нельзя купить интерес к изучению культуры, интерес к изучению другой страны. Например, вот я буду через 10 лет в Швейцарии, я смогу показать там друзьям своих Цюрих, например. Здесь вы... Не просто школьник, который экономит там на завтраках, потому что здесь чертовски дорого. Нет, вы именно становитесь частью страны, вы становитесь частью культуры, ячейкой. Потому что вы общаетесь с соседями, вы, вы сортируете мусор, вы платите налоги, вы заводите банковский счет. И во всех этих операциях вы выступаете ответственным, самостоятельным лицом, который сам принимает решение. Лучше всего, когда вам никто в этом плане не помогает, и вы делаете все сами. Это бесценный опыт. Кто а, я? Да. Быстро очень, да. Нетворкинг. В первый месяц я познакомился с проектным менеджером старшим из Неспресса. Мы с ним общаемся, и каждую неделю увидимся. Это очень круто. Он мне рассказывает про Nespresso. Вот. Следующий пункт это язык. Я подтянул язык английский на невероятно высокий уровень. Начал говорить на французском и немецком. И последний пункт это путешествие. Путешествовать здорово, когда вы находитесь по обмену, вы можете там посетить ближайшие страны Европы. Например, я хочу поехать в Берлин к своим одногруппницам, если там ковид позволит. И в заключение, самое главное, у нас есть канал в Инстаграме XIBS, ibs в котором все это прекрасно описано, там вы можете найти ответы на другие вопросы. И сейчас я кину ссылку в чат. Вот. Кому интересно, подписывайтесь. Спасибо. Спасибо, Толь, большое. Спасибо. Мы немножко уже, по-моему, перед это самое, с тайм-менеджментом промах, промахиваемся. Катя, давайте про спорт. Да, да, здравствуйте. Здравствуйте. У меня сегодня замечательный день. Я его начала с и заканчиваю. Дай, говори, Катя. Да, вот. А я сейчас кратенько, быстренько расскажу про питание, в про хикси в целом и про спорт. Значит, питание. Это очень важный пункт, потому что утром, я заметила, может быть, это моя какая-то особенность, но во время пар очень хочется есть. Вот, я, Значит, никто не останется голодным, потому что в каждом корпусе как минимум одно кафе или одна столовая есть. Очень вкусно, очень всегда разный выбор. То есть там можно и какую-нибудь шоколадку купить, и прям полноценное горячее блюдо. Конечно же, если никто не хочет покупать, то можно брать с собой. Везде есть микроволновки, разогреть, есть свое домашнее. В общем, голодным никто не будет. Более того, в нашем новом отремонтированном корпусе вот сейчас открывается фудкорт с очень известными и интересными такими кафе, как Glows Ups, Stardogs, в общем, я удивлена была, честно говоря. Вот, ладно. В общем, с едой все в порядке, никто, главное, не останется. Далее про спорт. Тем более здесь уже задавали вопрос. Значит, как уже говорил Артем, есть студенческий совет, студенческий совет Академии и БДА. Вот, значит, наподобие этой структуры есть спортивная структура. Также в масштабах Академии это студенческий спортивный клуб «Сенатор». В нем есть спортивные... Сборные, по, мне кажется, по всем видам спорта, по всем, которые существуют. Значит, проводят соревнования внутри академии, внутри институтов и даже смежные с другими институтами и вузами тоже всякие как, соревнования, короче говоря. Вот. Самые главные, мне кажется, значимые события в течение года это в сентябре. Кубок первокурсников по футболу, то есть свежие, свежая кровь, так сказать, они тренируются интенсивно, знакомятся, проходят интенсивный, интенсивный путь к соревнованиям и вот это все очень громко, шумно, масштабно на всю академию выступают и оставляют интерес своего института. И сейчас, вот в конце апреля, будет кубок ректора по футболу. Тут уже могут принимать участие студенты всех курсов. Далее. Спорт в ВБД. Сейчас он развит, вполне хорошо развит, но в разработке структура, подобная той, о которой я сейчас рассказала, но только под ИБДА. То есть тоже будут свои сборные, сборные да тоже будут свои соревнования, будем выезжать. Будем активно заниматься спортом, поэтому профессиональные спортсмены не останутся без внимания и будут очень э, активно участвовать в жизни института. Вот. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Ну вот, я думаю, что Надя Бузик есть, да? Настя, буквально. Да, я здесь, я здесь, ну, здесь извините. Надеюсь, меня хорошо слышно. Я до сих пор, к сожалению или к счастью, нахожусь в Академии, поэтому буду вещать в маске. Буквально пару слов скажу про английский язык и про наших преподавателей. Немножко уже затронула эту тему Лиза Петрова. Спасибо ей за это большое. Расскажу при, про преподавателей. Преподаватели у нас не только высококвалифицированные специалисты, но также люди, которые действительно могут помочь в любой момент, понять и так далее, то есть это действительно очень важно, когда преподаватели понимают студентов, понимают их проблемы, возможно, входят в разные ситуации и так далее. Также преподают действительно очень интересно и поднимают очень интересные темы, а также готовы в любое время все обсуждать и дискутировать. А также пара у нас всегда проходит не только как сказать, много мы информации действительно важно получать, но также это очень интересно и интерактивно. А, про английский язык английский язык у нас действительно занимает очень важное место на ИБДА так как у нас международный бизнес, мы должны изучать языки, и, соответственно, мы имеем 10 часов в неделю английского языка. У нас есть два английских, это бизнес и генерал английский. На дженерал английском мы узнаем больше информации про то, как в принципе общаться и взаимодействовать с людьми и так далее. То есть по таким общим темам у нас ведется учеба. А на бизнес английском мы узнаем больше про то, как вести, например, переговоры, что такое, что такое маркетинг, а, узнаем разные термины, которые будут использоваться дальше в бизнесе. И это действительно очень круто и важно. А, у нас действительно очень много английского. А, при поступлении проводится собеседование, после которого а, мы разбиваемся... Ну, например, я на втором курсе, у нас 12 групп по английскому по разному уровню языка. И после собеседования, при поступлении разбиваются в разные а, группы по уровня языка, однако я хочу сказать, что даже если некоторые люди попали в 12-ю группу по английскому начале, то в конце года они уже твердо действительно знают намного лучше язык, потому что ну, 10 часов в неделю это действительно очень много и очень важно, поэтому английский язык у нас действительно очень хорошо преподается и поглощается буквально полностью, то есть все стороны. Также на втором курсе мы изучаем IELTS, IELTS, чтобы в конце сдать, соответственно, и у нас был сертификат о том, что мы сдали IELTS. На этом, в принципе, все. Спасибо, Нэта. Спасибо. Я добавлю так, что на, значит, подготовка языковая позволяет на третьем четвертом курсе э, вести дисциплины на английском языке. Это необходимо также для того, чтобы мы могли полноценно участвовать в, обменной, в обменных программах, потому что не только наши студенты уезжают, но и к нам приезжают, нам доверяют своих детей. Граждане, так всех стран, которых Анатолий перечислил. Господа, я думаю, что мы уже вышли за все по временные рамки. Большое спасибо всем тем, кто поучаствовал и выступил, рассказал об институте. Еще раз говорю: ебогу, я не, не взяла бы на себя, так сказать, я уже и не взяла на себя такую миссию рассказывать обо всем, потому что слишком много есть о чем говорить. Главное, мы сказали. А, уважаемые гости. Есть ли еще вопросы какие-то к нам? Может быть, кто-то хочет вообще выйти, показаться нам на экране? Задать вопрос, так сказать, вживую, но относительно вживую. Стоимость обучения в 2021 году вот такая же. Мы не поднимаем стоимость. Это 515 тысяч рублей в год оплаты по семестрам. Действует система скидок. Никто про скидки не рассказал. Ну, на самом деле, вся эта информация есть на нашем сайте. Адрес сайта Ирины Ивановна уже в чате всем написала. Но это, в общем, все то, что можно посмотреть на сайте, можно посмотреть на сайте. Здесь наша, так сказать, стилистика и практика, и традиция проведения Дней открытых дверей погрузить вас по возможности в атмосферу института, показать, продемонстрировать реальные, так сказать, перспективы, которые реализованы нашими выпускниками. Я кажется, совершенно я сегодня совершенно впечатлена э, теми карьерными траекториями, о которых рассказали наши выпускники. Еще раз, он говорит, честное слово, вот истинный крест даю, что никого специально не подбирала, понимаете, вот совершенно случайно. На самом деле, побольше счастья, это ребята, у которых недавно были дни рождения, я их поздравляла в Фейсбуке, они мои друзья, выпустившись. Поздравляла их с днем рождения. И вот в вот, месседжер ушла вот, по последним именинникам. Вот так. И они оказались такие все замечательные. Ну вот, я думаю, на самом деле таких у нас много. Спасибо большое за внимание. Извините, если мы немножко вышли за временные рамки, хотя на самом деле никто их не устанавливал. Но просто на бюджет международного бизнеса за счет Олимпиад. Что? Ну да, Олимпиады, никто не знает, как, каков будет расклад в этом году. В прошлом году, да, Олимпиадники заняли бюджетные места. Что будет в этом году, никто не знает. Как и проходные баллы. Задайте мне вопрос кто-нибудь вот так вот словами. Уважаемые потенциальные абитуриенты и их родители. Если вопросов нет, подробнее. Если Олимпиадников больше, чем местный бюджет, это вопрос философский, на самом деле предусмотрено там в случае, так сказать, столпотворения олимпиадников на бюджетных местах. По-моему, Наталья Эдуардов, ответьте, пожалуйста, один или два места как-то можно дополнительно. Получить. Ну да, это тогда по гранту вы будете учиться за счет Академии. Но есть, вам будут предлагать э, другие какие-то направления по, по тем баллам, не по баллам ЕГЭ, а по набору ЕГЭ. Другие направления, другие факультеты. Другие, нет, да, другие факультеты. Нет, но с таким, с таким набором ЕГЭ можно и на другое направление поступить. Понятно. Там еще был ну, участок. да, ну, грантовое место, вот в этом году у нас учится девочка на управлении персоналом по гранту, олимпиадница, она 11 оказалась у нас. На менеджменте не было такого 12 бюджет... Ой, 12 олимпиадников. А то, что касается начала приемной кампании, начинается в этом году 19 июня подача документов. Ну, как я понимаю, у вас еще не будет аттестата. Как только появляется аттестат, вы заполняете форму заявления на сайте Академии, где указываете данные о себе, указываете, на какое направление хотите поступать, на какую форму обучения, бюджет, договор. И отличие этого года, то, что на бюджет не будет волн. Первое зачисление будет для лиц без ЕГЭ, это олимпиадники, и ну, инвалиды, сироты, льготники. И будет всего лишь одна волна. Если по прошлым годам было две волны, первая волна, ну это по бальникам я говорю, и вторая волна через 3-4 дня, то в этом году волна будет одна. Договор закроется 9 августа. 15 уже будет приказ выпущен. Золотой знак ГТО дает дополнительные баллы. Сколько, не знаете? Вот. Золотой знак ГТО. Конечно, конечно. Там, по-моему, 3 или 4 балла. Но все. Подробные правила, правила поступления размещены на сайте Академии. И вот были вопросы по поводу Олимпиад. Мне кажется, разумнее будет все-таки прочесть и познакомиться вот именно с, прав, с правилами. И, потому что мы можем, да, можем некорректную информацию какую-то предоставить по поступлению на бюджет. Все, что касается бюджета, это связано с централизованным приемом, его курирует Центральная приемная комиссия Академии. Нас к этому делу не пускают. Вот. Мы занимаемся приемом на договор. И если ваши баллы... Э, ну, я не знаю, как в этом году, но в прошлом году на 170 закрылся договор, но 170 это был всего лишь один абитуриент, так у нас баллы, конечно, повыше, 185, 200, 210, 220. Нет это, нет, это низшая отсечка. А вообще мы рекомендуем, значит, если вы подаете документы, у вас достаточно высокие баллы, Подавать, вы подаете документы на бюджет, включаете договор тоже, чтобы потом не бегать с этим заявлением. Наталья да, конечно, это будет большая проблема. Понятно, что мы разрешаем эти проблемы, но добавить будет довольно сложно, потому что вы заявление заполняете, регистрируете и все, и вносить правки невозможно. Поэтому сразу отмечайте две галочки, а там уже... Разберешь. Ваше право, да, если вы не проходите на бюджет, ну, я не знаю. Или, хотя с такими баллами э, у, нас, у нас, ну, вот 250, 260, у нас, конечно, такого бюджета нет, но на другие какие-то факультеты, другие институты, бюджетные места. Бюджет. Значит, да. у нас есть возможность несколько человек принять с очень большой скидкой, если у вас больше 270 баллов. 270 плюс, вот у нас будет 5, 7, 8 мест людей со скидкой 70% на весь период обучения. В этом году мы оставили эти условия? Там другие немножко подкорректировались эти условия. Угу. Можно ли с юрлицом, да, конечно, с юрлицом на оплату обучения, да? Да, конечно, конечно, и с юрлицом, и с визлицом. Оригинал ассистата нужен для заключения договора? При заключении договора нет. Оригинал, ну, он, конечно же, желателен, но можно и так, такого обязательного правила нет. Вот на бюджет, конечно же, оригинал, а на договор... Это зачисление, тоже оригинал нужен. Нет, самый главный документ о зачисление – это согласие конечно. на зачисление на определенную программу, на конкретную программу. Еще вопросы, пожалуйста. С нами остались самые мотивированные абитуриенты, что приятно. Когда ребята поедут учиться в другие страны, значит, по обменным программам, если это обменная программа, то оплата обучения только нам. По обменной программе человек платит только за свое проживание, дорогу и так далее. Если вы идете на программу двойной диплом, то... Со скидкой у нас, но платите там. Обменная программа не дает диплома получения образования за рубежом. Она дает так называемый транскрипт, где указана дисциплина, которую человек, студент прослушал, находясь за рубежом, в зарубежном университете. Еще вопросы. Не стесняйтесь. Нет вопросов? Но если вопросов больше нет, тогда еще раз всем большое спасибо. Была рада видеть всех. Толя вас давно не видела, очень приятно было с вами. Катя, очень приятно, что мы с вами, день, лишь бы день начинался и кончался тобой. Большое спасибо, большое спасибо. Я надеюсь, что мы вам понравились, что мы не удавили спасибо, вас. Понравились. Спасибо большое, Анна, спасибо. спасибо. Какие дети у нас замечательные, какие выпускники. Я прям вот не усну сегодня под впечатлением находясь от них. Да, дети, конечно, классные. Вот. У нас все такие, ну почти все, за небольшим исключением. Спасибо вам большое за внимание, за ваше терпение. Ну и желаю вам сделать правильный выбор с тем, чтобы, так сказать, не мучиться потом за бесцельно прожитые годы. Спасибо. Ну что, ребят, все, прощаемся. Спасибо большое. Спасибо, спасибо. спасибо до всем. свидания. Да. До свидания.